Покров богородицы нежные ласкововые укрыла земля моя белыми красками покров богородицы нежный ласкововые укрыла земля моя белыми красками здравствуйте дорогие братья и сестры в эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. На дворе октябрь. Опадает золотая листва с деревьев. Обнажились поля, еще недавно волновавшиеся тяжелыми спелыми колосьями. Люди убирают последний урожай. В небе тучами гомонят птицы, готовясь к отлету. Земля... Почерневшая, грязная, пропитанная дождем, Смотрит уныло под свинцовым небом. Появляется снег, но долго еще он не может удержаться, И, оставшись на несколько часов, снова исчезает. Невольно приходят на ум следующие строки Из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осень». «Октябрь уж наступил, Уж роща отрихает,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 Но скоро-скоро в прозрачном холодном воздухе согласно заговорят колокола. Скоро-скоро грядет праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это произойдет 14 октября. Один из любимейших праздников нашего русского православного народа. Особенно его любили и любят в деревнях. К празднику Покрова Божьей Матери Заканчиваются основные сельскохозяйственные работы. По народной традиции в это время идет последний сбор плодов и грибов. Начинают утеплять на зиму избы, приваливать землянки, проконопачивать пазы, промазывать рамы. На покров сход переводят на зимнее содержание. Закармливают его пожинальным, то есть последним снопом, и с этого дня держит в теплых стойлах. Для работящей крестьянской семьи наступает пора заслуженного отдыха. Недаром праздник Покрова так образно и красочно отразился в фольклоре. Батюшка Покров, натопи избу без дров. Покрой нашу избу теплом, а хозяина добром. Не ухитишь избу до Покрова, не будет такова. Не ухитишь, это значит, не подготовишь к зиме, не защитишь от стужи. Вот таковы наиболее известные пословицы о покрове. А еще говорили, если снег выпадет на покров, счастье молодым. И действительно, с праздника покрова начинались свадебные осенние недели. Около этого времени обычно выпадает первый снег и покрывает землю, что также напоминает свадебное покрывало или фото. Праздник Покрова появился в Византии в X веке, во время правления христолюбивого императора Льва Великого. Столицу Византийской империи осадили сарацины. По другому источнику это были наши предки, славяне. Велико было их войско. Отчаялись жители Константинополя, Ворвутся лютые враги в город, начнутся грабежи, польется кровь стариков, женщин, детей. Чтобы отвести неминучую беду, сошлись горожане в храме иконы Божьей Матери Влахенской. Влахенна – это северо-западная часть Константинополя. И усердно молились при чистой владычице. Святейший патриарх с молитвой воздевал руки к небесам. И ему вторили тысячи горожан. На службе стояли известный в Константинополе святой Юродевый Андрей и друг его Епифаний. Андрей, подняв очи горе, вдруг просветлел лицом и, осторожно, тронув Епифания за плечо, показал наверх. Епифаний глянул туда, и благоговейные слезы заструились по впалым щекам постника. Свод храма как будто исчез. Там, где он был, теперь разлилась широкая область света. И в этом свете Андрей и Епифаний увидели Пресвятую Деву, шествующую от царских врат. Ее окружали святые пророки, апостолы, ангелы, славящие пречистую хвалебными песнями и именами. Рядом с Богородицей шли Иоанн Притеча и Иоанн Богослов. «Видишь ли, братья?» — спросил Андрей Епифания, Всецарицу, молящуюся о нас. «Вижу, святые отчи, и трепещу!» — отвечал Епифаний. И видели они, как, преклонив колени, молилась Пресвятая Дева за всех христиан, как сняла со своей головы точно молния, Блиставшая покрывала и распростерла его над молящимися. В ту же самую ночь, как развернула она свой покров, во Флахерне бежали сарацины или славяне прочь. Константинополь был спасен от разграбления. Люди очень этому радовались, а юродивый Андрей потом рассказал константинопольцам об этом видении. Но, к сожалению, часто бывает так, что люди забывают о благодеяниях, оказанных им. Так случилось и в Византии. Избежав опасности, жители Византии забыли со временем о чудесном покрове в город и перестали праздновать это событие. Именно русская православная церковь сберегла в своих недрах праздник покрова. Он стал известен на Руси, прижился здесь. На русской земле учреждение праздника покрова связано с именем великого киевского князя Владимира Мономаха. а уже в начале XII века он устанавливается в Киевской метрополии. Затем на Владимиру суздальскую землю праздник перенес святой благоверный князь Андрей Боголюбский. И с этого времени празднование стало совершаться по всей Руси. Когда Андрей Боголюбский впервые услышал об этом празднике, он сказал, не боже, что такое дивное событие осталось забытым. Обязательно нужно, чтобы его праздновали. И сам лично составил службу, празднику и написал слова на покров. И первый храм, посвященный празднику Покрова на Руси, был построен стараниями благоверного князя Андрея. В 1164 году русские войска разгромили своего давнего врага – Волжскую Булгарию. И 1 августа по старому стилю, то есть 14 августа по-новому, по, иници... по инициативе великого князя, было установлено празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы. В наши дни этот праздник известен под названием Медовый Спас. Но не только радость принес благоверному князю этот поход на Волжскую Булгарию. От ран, полученных в бою, скончался его старший сын Изислав. В память о нем и в честь вновь учрежденного праздника Покрова Пресвятой Богородицы святой князь Андрей велел построить храм, который стал настоящим украшением и символом русской земли. Это всем известный храм Покрованы Нерли. Храм Покрованы Нерли сейчас признан жемчужиной русской архитектуры и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Нерль это небольшая река, которая впадает в Волгу в Тверской области. Наш народ со всей душой принял этот праздник. Ведь издавна на Руси почиталась Пресвятая Богородица. Примеры ее заступничества за богоносный русский народ неисчислимый. Это спасение Москвы от ор Тамерлана, Сохранение державы российской в смутное время. Победа над французским нашествием в 1812 году. И разве не Богородица умолила сына своего приложить гнев на милость, когда бронированные Тевтонские полчища подошли к стенам первопрестольной Москвы? И нынче Сумятица распри и нестроении не она ли хранит Отечество наше от распада и гибели? Щедро была украшена русская земля покровскими обителями и храмами. В Русской Православной Церкви было 19 покровских монастырей. В Ходьковском Покровском монастыре покоятся честные мощи родителей преподобного Сергия Радонежского, иноков Кирилла и Марии. На Красной площади в Москве Величаво красуется храм покрова Нарву. Гениальное создание зодчих, бармы и постников. Как некогда над Лохернской церковью, так и сейчас над нашей страной Россией распростерт покров Божией Матери. От нас совершенно не требуется совершать подвиги, какие совершал святой Андрей. Господь и Пресвятая Богородица ждут от нас покаяния, соблюдения заповедей Божьих, и хранения веры православной. Так давайте, братья и сестры, будем все это соблюдать. И да хранит нас Господь и Пречистая Богородица. С праздником! Белый пушистый снег На землю ложится вновь, В нем чистота и свет, В нем матери любовь. Как малое дитя Прячась от страшных слов, так и сама земля спряталась в поле.